Артюр Рэмбо МЕЧТЫ О ЗИМЕ К ней Зимой мы поедем, ничем не рискуя, В вагоне занятном, меж синих подушек В гнезде поцелуев нам будет приятно. На льду, чтоб не видеть вечерние тень, Закроешь глаза ты, ни демонов черных У волчьих скоплений, ни монстров косматов. Потом ощутишь как на щечке щекочет, паук-поцелуйчик безумный, Соскочит на шею востуду, И скажешь, Ищите и склонишь голов, чтоб этого зверя проверить сноров, Кто странствует всюду. В огонь 7 октября. Тысяча восемьсот